девчонки, в зоне проект Valiumizoffice.ru, и я Юлия Рыж. И сегодня я хочу познакомить вас, э, с, по мне, так, с человеком недосягаемым. Почему? Потому что есть те темы, которые я лично не люблю трогать, не люблю брать, и я отправляю всегда к специалистам. Так вот, я сегодня хочу вас познакомить с человеком, который знает Яндекс.Директ от и до. Это Игорь Мерзликин. Игорь, Привет! Привет, Юля. А, Игорь, я честно могу тебе сказать, уже неоднократно тебе говорил, что я восхищаюсь теми людьми, которые занимаются Яндекс Яндекс.Директом. Скажи мне, что ты делаешь, чтобы быть всегда на коне? Вот именно в этой теме. Чтобы на коне, но ну, смотря что ты подразумеваешь по словам на коне, да, Но ну, вообще это правильная постановка вопроса, я считаю, потому что есть сейчас же тысячи специалистов по настройке рекламных кампаний в Яндексе, есть Каждый день выпускается миллион СИОшников, наверное. Открываешь ленту новостей ВКонтакте, все предлагают услуги по на Яндексу себе. и любым маркетинговым услугам в интернете. Но зарабатывают среди э, этих людей единицы только, да? И тем более свои бизнесы имеют, в которых Яндекс.Директ и онлайн-маркетинг имеют главенствующую роль. Таких людей мало. Вот. И поэтому приходится каждый день вот именно быть на коне и держать руку на пульсе с тем, чтобы... Каждый день а, мои бизнесы, которые, которые я веду, они в Петербурге. Okay. И они конкурентные. То есть это, например, а, ремонт бытовой техники, да, бизнес. Очень конкурентный, каждый день появляется все больше и больше а, конкурентов. И приходят из Москвы а, конкуренты, мощной компании, большие просто. Uh -huh. И они а, ну, давят своими бюджеты, бюджетами. И они могут просто выбрасывать деньги и отбивать даже рекламу в ноль. И приходится как-то в этих условиях получать прибыль и отбивать рекламу. Вот. И ну то есть каждый день какие-то новые нововведения в Яндексе появляются, и эти нововведения приходится сразу применять с тем, чтобы получать. Ну, прибыль какой-то маржу Смотри, То есть, правильно ли я поняла, для того, чтобы быть гуру Яндекс, нужно постоянно каждый день что-то смотреть, пересмотреть, отсмотреть конкурентов, то есть, вести работу. Не просто так один раз выучился, сходился на курсы, все, ты гуру, теперь будешь навсегда, правильно? Ну, что касается меня, я могу на своем опыте говорить. Я пересмотрел, я не знаю, 10 или 15 тренингов в начале, это было три года назад, я просто выбрал тренинги лучших на тот момент людей, Uh, и присмотрел от корки до корки. Первое, что я увидел, что у всех разная методика настройки, да? Но если взять, uh, например, там, кто как работает с семантическим ядром, как находят ключевые слова, кто как пишет тексты и объявления, uh, кто как потом анализирует работу рекламной кампании. У всех разные, разные способы. И когда ты видишь всех, то вот ты выбираешь у них у каждого самое лучшее. Ну, так происходит в жизни, в принципе, во всем, да. Сейчас. Ты на своем опыте же ведь, да, отсматриваешь, что, где, как, и вот сколько мы с тобой не разговаривали. Я, говорит, ты рассказывал о том, что каждый день ты пересматриваешь свои рекламные кампании, что-то там докручешь, где-то изменяешь. но потому что нельзя. Так настроил, забыл, и через месяц пришел денег и положил. Бизнес так не работает, правильно? Его нужно постоянно корректировать. Да, постоянно корректируешь, каждый день. То есть э, у меня есть уже специальные программы, которые я ну, делал чисто для себя. Я знаю, что… Ну, 99% директологов, и 9%, я думаю, что они вообще даже э, ну, не понимают принципы, как это работает. как То есть, как уменьшать, например, стоимость льда просто mm -hmm. в директе, да, они, например, э, делают льда по 500 рублей, грубо говоря, и заказчика там их это устраивает, да, например. А если придет толковый специалист, который разбирается в сути, то он сделает по 250 рублей и... Что происходит просто? Какая самая главная проблема в директе? Я сейчас просто ну, да. э, расскажу для всех, да, э, что я говорю на тренингах на своих ребятам. То, что э, в прошлом году, например, я рассказывал, что, ребята, через год или через два вас э, с настройкой, ну, на 4 балла, грубо говоря, по 5 системе, э, вы не сможете вообще зайти в рынок. То есть вы будете в минус работать. Почему? Потому что придут те, кто делает очень качественно рекламная кампании кто следит за сетьяром кто постоянно работает над текстами и так далее и так далее вы просто даже не сможете открыть ну не сможете запустить рекламную кампанию потому что если у вас в минус минус минус работает неделю месяц второй то у вас просто закончатся деньги и вы, вы скажете как обычно и делает директ не работает Ничто это обычное не работает, дело да. да и поставите крест это самая большая проблема что люди ставят крест на этом потому что они либо сами попробовали, и у них не получилось. вот, Потому что они кое-как разобрались. Либо они обратились к специалисту, он не дал им результата. Вот, и они поставили крест на канале привлечения клиентов. Так и специалист был, наверное, некачественный. Конечно, раз конечно, конечно. Значит, нашли как-нибудь по знакомым, подешевле. По... Конечно. Нашли те лазейки, которые, в общем-то, лень матушка в российской. В общем-то, даже в инфобизнесе это работает лень. Скажи мне, пожалуйста, вот ты сначала стал директологом, или ты сначала завел бизнес? Нет, сначала был бизнес. Сначала был бизнес, и я делал первые заявки по ремонту, это с, с чего смотри, я стартовал. Получается, ты э, придумал бизнес, и тебе нужно было как-то его продвигать. Поэтому да, да. ты решил развиваться в Яндекс.Директе, правильно? Да, просто чтобы увеличить охват, увеличить количество заявок, потому что в Директе большой очень охват. То есть, смотри, иногда можно там к профессии определенно прийти через бизнес, которым ты управляешь, правильно? А то все говорят, сначала ты должен стать крутым там специалистом, и только потом ты дорастешь до бизнеса. Вот результат. Да, сначала был бизнес, нужно было бизнес как-то развивать и пришлось стать, ну, грубо говоря, директологом. Теперь же ты в любом бизнесе, в принципе, можешь настроить, я вот с тобой даже разговаривала, ты говоришь, не вопрос, то есть без проблем. Главное знать, как это работает. Да. Смотри, хотела поговорить по поводу твоего бизнеса. Вот ты и говоришь, ремонт бытовой техники, скажи, ты сам ремонтируешь? Нет, я сам ни разу не ездил а, на заявке. И мне постоянно мой главный мастер, когда наступают тяжелые времена, он мне говорит: вот, Игорь, вот поездил бы ты сам, ты понял, вкусил эту жизнь, как это сложно каждый день по Петербургу. Это действительно сложно, и я понимаю, как бы, и вот, ну и он, конечно, говорит, это не для того, чтобы я ездил, за него mm -hmm. работал, но. Чтобы ты Это тяжелый труд. И низы, как работать. Да, да, да, да. Он, конечно, понимает, что у всех своя работа. И я тоже много времени и часов потратил на маркетинг. Вот, Но сам я не сделал ни одной заявки по ремонту. И не хотелось мне делать, конечно. Скажи мне, пожалуйста. То есть вот многие говорят, вот я ничего не умею. Как мне быть? Что мне делать? Живой пример. Человек зарабатывает на знаниях и умениях других. Правильно? То есть ты, вот расскажи, как ты дошел до того, чтобы создать вот э, такой сервис по ремонту? стиральных машинок ну это не только стиральные ну, машины да, сейчас ну. это но ремонт охолодили да да да, да. А, как пришло а, абсолютно спонтанно как большинство начинает просто суются во все ниши, в разные в разные я помню тогда проходил ну когда не было знаний вообще поэтому то есть приходилось ходить по тренингам как выбирать нишу как там но оказалось он настолько ну просто, просто потому да. что а, у меня был знакомый в Москве вот. и он за этим занимался, просто ремонт бытовой техники. И я спросил, как у тебя получается, он говорит, ну да, неплохо получается. И я просто ну, попробовал в Питере и взял несколько объявлений на Авито, и начали люди звонить, и я начал эти заявки. Это было а смешно, да? это было смешно, потому что я первые заявки сам на телефоне сидел и принимал их. Я принимал заявки, люди мне жаловались, я находил мастера сразу же передавал ему заявки, договаривал, что давай вот так вот делить, они соглашались. Хотя они получали заявки тоже советы это было смешно да, иногда, да. что приходили мне и им одинаковые заявки. Но вот. все равно шли к тебе, потому что ты да. мог, наверное, разговаривать, ты мог продать, потому что люди в основном те, которые умеют что-то делать, они не умеют себя продавать. Вот многие говорят, вот очень классно а, программистам, они, наверное, в интернете столько денег зарабатывают, да, они не умеют себе продать, они знают, как нажать на кнопочки, но да. они не могут говорить. Просто чисто элементарно. То есть смысл в том, что, девочки, сейчас что мы хотим донести? Что если вы чего-то не умеете, чего-то не знаете, но у вас есть желание, вы можете взять соседа, взять его желание и неумение там мозгами там шевелить, да, и просто перепродавать его, при этом получать доход. Вот сейчас Игорь уже вторую зиму, он путешествует, при этом ты сам говоришь, что у тебя бизнес в Петербурге, реальный бизнес, не просто там какой-то интубизнс или а именно реальный бизнес. А он находится сейчас здесь, но отдыхает и наслаждается жизнью. Еще будет, аж, наверное, до мая, да? Да, да, до да, мая. Я хочу просто сказать то, что сейчас огромное количество талантливых, вот именно талантливых людей, которые могут качественно делать услуги, но они не умеют себя рекламировать. Просто эти люди. И мое мнение, что не хватает вот таких специалистов даже в директе, вот, которые пришли бы и этим людям сказали, слушай, ты так классно, там, ты такой крутой стоматолог. Вот они увидели, полечили зубы, давай я сделаю тебе рекламу. И, например, или человек, который там, хорошо делает мебель или юрист. да, Именно таких людей нужно продвигать, чтобы, чтобы на них равнялись все остальные, весь остальной рынок. И тут не нужно скромничать, нужно просто предлагать и, сказать, и говорить этим ребятам, давайте я тебя завалю заявками, вот ты посмотришь потом, будешь ты работать со мной или нет, но давай начнем хотя бы попробовать. Я бы так начал, стартанул сейчас. То есть смысл в том, что, девочки, сейчас нужно получить навык, например, того же продвижения, неважно, это будет директ, неважно, да. это будет авито, неважно, это будет какой инстаграм, главное научиться продвигать любого человека. Плюс, когда вы находите эту жилу, вы можете работать. У тебя же сейчас не только этот бизнес. Расскажи, у тебя что еще? Также Также автоматом, автоматически работает без его участия на месте. Аренда. Бизнес по э, аренде квартир, то же самое в Петербурге, который мы будем э, клонировать, расширять, как только мы ну, устаканемся в Питере, mm -hmm. как мы бизнес-модели проработаем. Он уже работает, все приносит заявки и прибыль. Вот. Ну и агентство интернет реклама то же самое. Мы настраиваем Яндекс.Директ, да. настраиваем... Девочки, смотрите, если вы что-то умеете, без вопросов, и вы хотите, чтобы вам постоянно приходил доход, welcome, человек настроит вам рекламу, вы будете с ним делиться процентом, но при этом вы не будете заниматься тем геморроем, который мы сейчас рассказываем, да, как это есть. Либо девочки, которые, если вы ничего не умеете, но у вас умеет подружка, вы идете, обучаетесь этому и также перепродаете ту же самую подружку, на этом делаете бизнес. Правильно? Да, абсолютно. просто. Не нужно думать, что бизнес это новая какая-то идея, которая свалится вам откуда-то. Да. Мы не, э, простите, не Билл Гейтса, мы сидим, мы такие обыкновенные люди, то есть мы встречаемся, у нас мы болеем, мы. То есть нас, мы не гении. Мы обыкновенно просто нашли, как можно себя применить. Вот и все. Просто после нашего видео у меня однако сядьте и пропишите, что вы умеете, если вы умеете хорошо, да, либо если вы не умеете, пропишите, кто рядом с вами умеет и кого вы можете перепродавать. А дальше просто научитесь это делать. Это может быть каждый. Ты же тоже не рождался да. со знанием Яндекс.Директора. Абсолютно. Я вообще образование строителя у меня. Строительное, Воронческий строительный университет заканчивал. Да. Вот. Но в какой-то момент жизни я понял, что я проработал инженером и прорабом, и строил. В Воронеже разные там комплексы. Вот. Но в один момент я просто понял, что а дальше что, какая карьерная лестница. То есть мне нужно будет сидеть в офисе или таскаться по стройкам по разным. Это благородная работа, да, как бы. Но сейчас тот жизненный этап, когда нужно ну, по максимуму э, осуществить свои желания. Вначале, mm -hmm. чтобы тебе вот, пузырь этот лопнул, который вот, с желаниями с твоими, а потом ты расслабился и занял вот, действительно, чем у тебя душа выбрала. В этом направлении ты дальше потек. Вот и все. Но это самое идеальное. Поэтому, девочки, давайте да. дождемся, или проткнем его сами, этот пузырь, либо дождемся, пока жизнь проткнет, но это будет не очень, в общем-то, иногда интересно. Спасибо огромное, Игорь. Ты, думаю, что открыл многим глаза на то, что как можно построить бизнес. И, в принципе, что Яндекс.Ирект сдается всем. Главное его да. убрать штурмом. И Яндекс Директ работает, не верьте тому, кто говорит, что он не работает. Пересмотрите это видео еще раз, если вы думаете, что он не работает. Да. У меня все хорошо. Не работают те люди, которые не работают. Да. Все. Всем да. спасибо. Пока-пока. Пока. Узнай, как девушки начать работать на себя и получать от 30 тысяч рублей в месяц. Жми на картинку и жди пошаговую инструкцию.